Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик. Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусную закуску с селедкой. Ее можно подать на новогодний стол или на любой другой праздник. Эта закуска классная и простая, но перед тем, как посмотреть рецепт, обязательно подпишитесь на мой канал, потому что у меня очень много вкусных блюд. Нам понадобится селедка, зеленый лук, плавленый сыр, вареные яйца и тонкий лаваш. Нам нужно филе селедки, его можно сделать самостоятельно, купив целую рыбку, а можно сразу купить готовое филе. У меня здесь э, селедка в масле, вообще я хотела заказать обычную слабосоленую селедку, но доставка накосячила, поэтому готовить я буду сегодня с такой. Думаю, что получится тоже хорошо. Мы с вами берем зеленый лук, хорошенько его моем и обсушиваем. Вы уже знаете, что я использую для сушки вот эту вот штуку из Икеи, но можно просто промахнуть зелень бумажными полотенцами. И теперь мы мелко рубим лук. Просто обожаю, как пахнет зеленый лук. Хотя не скажу, что я люблю его есть, но аромат мне очень нравится. Теперь мы с вами переходим к яйцам. Я их заранее сварила. И теперь мы их нарезаем тоже мелким кубиком. Здесь, смотрите, очень важно про яйца. Яйца обязательно нужно мыть. Перед хранением это делать нельзя. То есть вы покупаете яйца, приносите их из магазина и не мытые убираете в холодильник. Но перед тем, как что-то готовить или перед варкой, их нужно обязательно сполоснуть в воде. Это рекомендация Роспотребнадзора. Я, кстати, раньше думала, почему яйца бывают разных цветов. Бывают желтые и белые. На самом деле на вкус это никак не влияет. Нет никакого там правила, что там, белые яйца нужно брать для каких-то определенных блюд. Это все зависит от порода кур на самом деле. Что ты не чистишься, это... Теперь займемся селедкой. Если у вас селедка просто слабосоленая, без масла, ничего с ней делать не нужно, даже нарезать ее не нужно. Но так как у меня в масле, я хочу ее немножко от масла промокнуть, чтобы рулет не размок. Масла очень много. Вообще селедка очень вкусная. Мне понравилось. Точнее, мужу понравилось, потому что он ее попробовать уже успел. И, кстати, раньше, до 15 века, Селедка считалась едой бедняков, особенно в Голландии. Она, кстати, очень популярна в Голландии, не только в России, в Голландии просто культ селедки. Она у них вроде бы даже на каком-то гербе изображена, и они отмечают день селедки. Поэтому селедку под шубой и селедку в салатах едим не только мы в России. У нас все готово для сборки. Вареные яйца, зеленый лук, филе селедки и плавленый сыр. Теперь мы берем тонкий лаваш и его разворачиваем. У меня лаваш очень тонкий, поэтому я его сложила в два слоя. И вот так же будем его сейчас мазать плавленым сыром. Мы распределили сыр по всей поверхности лаваша и теперь мы выкладываем начинку, делим визуально наш лаваш на три части, сюда выкладываем зеленый лук, в серединку кладем яйцо и сюда кладем селедочку. Можно начать селедочки тут, как вам удобно. Здесь есть лайфхак, если у вас селедка тоненькая, ее можно сразу класть на лаваш, если у вас толстая, как у меня, то чтобы лаваш скрутился нормально и не порвался, мы селедку немножко отобьем. Складываем ее на разделочную доску, накрываем пищевой пленкой и слегка отбиваем вот таким вот молоточком. Вот смотрите, какая селедка у нас получилась. Мало того, она стала шире. Она еще теперь будет очень легко заворачиваться. Погнали! Красота. И теперь будем сворачивать рулет. Сворачивать будем со стороны лука. Нужно сворачивать максимально плотно, чтобы рулет у нас потом не развалился. Прям прижимаем его. Вот, красота. Так. Угу. Селедка немножко вылезла, ничего страшного. Это сейчас муж съест. Теперь мы с вами берем пищевую пленку и заворачиваем наш рулет в нее. Выбираем в холодильник на час, можно на два. После того, как он в холодильнике полежит, он схватится и будет легче нарезаться на кусочки. Убираем в холод и посмотрим через пару часов, что у нас получится. Мы достали рулет из холодильника и теперь острым ножом нарезаем его на кусочки, на ролы Посмотрите, какая красота у нас получилась. Рулет нарезался просто идеально. Ну, мы нож, конечно, до этого наточили. прям перед тем, как нарезать, нафиг случай. Потому что если нож будет тупой, то рулет может развалиться. С этим аккуратнее. Сейчас мы это все выложим на красивое блюдо. И это будет смотреться очень празднично. Друзья, посмотрите, какая красота получилась! Это очень красиво, а главное очень просто готовить. Хочу быстрее попробовать, но красоту пробовать не буду, попробую жопку, кончик рулета. Так. Хорошо. Классное сочетание. И хлебушек здесь есть, видела ваша. И соленое селедочка, и вареное яйцо, которое делает блюдо сытнее. И а, зеленый лучок, который придает пикантность и одновременно с этим свежесть. Это очень вкусно. Очень. А, мы все всегда готовим селедку на новогодний стол. Но обычно мы делаем селедку под шубой. Но я вам предлагаю попробовать и такой вариант тоже, потому что я уверена, вам понравится. Обязательно приготовьте это блюдо и напишите в комментариях, как вам рецепт и все ли у вас получилось. Но перед этим не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк этому рецепту. Пока!